шестой день пребывания участников и гостей 28 й международной олимпиады по информатике можно заслуженно назвать одним из самых познавательных а все потому что ребятам на протяжении дня предстояло пройти через настоящий квест в первом российском городе высокотехнологичной индустрии Иннополис. именно здесь поделившись на команды каждый из участников проявил свои самые лучшие качества смелость ловкость и умение взаимодействовать с командой как известно путь к заветной победе не бывает легким для для этого каждой команде пришлось стать на время автогонщиком, возвести башни, сыграть в матче по футболу и волейболу и даже немного покричать. One, two, three. Вторая часть дня подарила всем участникам и гостям возможность посетить Свиярск. История 16 века предстала перед ними в виде архитектурных сооружений, несущих в себе многолетнюю историю. Каждый мог перевоплотиться в рыцаря и поучаствовать в старинных рыцарских состязаниях, а также водить хороводы, стрелять из лука и даже познакомиться с первым царем Руси Иваном Грозным. Участники были очарованы старинным русским городом, в котором таит атмосфера сказки. Мы посетили Свиярск впервые. Он сделал на нас потрясающее впечатление. Он необычный и запоминающийся. Нас удивило, что такой современный город является на самом деле старинным, с настоящими храмами и достопримечательностями. Путешествие продлилось весь день и все-таки пролетело незаметно. И это неудивительно, ведь всем участникам и гостям удалось перенестись в прошлое и открыть для себя настоящие тайные истории. Адель Мухаммедшина, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз.